вот, разные типы гастритов. Калиты, холециститы, вот. И, можно сказать, желчнокаменная болезнь, незапущенная. Вот эти болезни, они хорошо поддаются лечению трехдневным очищением, которое я сейчас продемонстрирую. Все должно быть очень просто и понятно. Вот. Не надо дорогостоящее лечение, всякие ядохимикаты, вот, дорогое оборудование от этих ненужных тестов и так далее. Главное исключите онкологию. Больше ничего не надо делать. Вот. Если нет онкологии, то следующие ступени вот этой терапии три дня в месяц первое легкие слабительные туда входит кора крушины жостер дальше сено александрийский лист дальше алоэ вера достаточно это такие слабительные более-менее мягкие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 любого сока, который вам нравится. И таким образом, 100 килограмм веса, 100 грамм касторового масла. А в остальные дни можно мягко и слабительно принимать. И на этом фоне вы делаете смуви или шейк, наливаете воду, берете грейпфрукт или помело, вот лучше это называется помело, вот это белое, белое, его не выкидывайте. В белом здесь содержится это биофлавоноиды. Там имеется рутин, кверцитин, антиоксиданты. Там очень много микро-макроэлементов. Вот. И клетчатка, которая практически не всасывается, она будет очищать. Вот. Противопоказания это. Острый язвенный, язвенный калит и, значит, обострение язвы желудка. Вот, это противопоказание. Все остальное показано. Значит, вы делаете значит, мед, вода и помела. Если нет помелы, то грейпфрут возьмите. кожуру очистите, а вот это белое, само белое. Оно является целебным веществом. Все это прокрутите. Маленькими глотками выпейте утром, днем и вечером. И три раза ставьте грелку на печень. Вот сюда. Вот печень. да? Значит, у мужчины это вот сосок. Вот ребра кончается где? Кончается печень. Вот сюда ставите грелку. Вот. Или вот так вот здесь таким образом когда вы греете грилкой горячей вот это 3 4 черной токсичной крови из печени она будет выливаться в общий ток крови произойдет окисление газообмен в легких общий объем крови увеличится и сразу 150 функций увеличивается при стации себе магические свойства грелки без единой копейки это секрет нам выдает знаменитый ученый академик залма вот значит у вас может быть обострение не бойтесь потому что энергии начинают выталкивать яды и токсины лимфа начинает вытаскивать тоже надо двигаться помогать организму ходить прыгать двигаться, бегать, если молодой человек, если пожилой ходить. И таким образом у вас получается значит, часть капитального ремонта. То есть вы, значит, учитесь очищать свою кровь, свои клетки и системы. Вот простым таким трехдневным. Это не голодание. А это просто очистительная диета. Помимо этого, берете 2 литра воды очищенной или дистиллированной воды, красный перец острый, кленовый сироп, дистиллированная вода, все это перекручиваете, мед по вкусу и пейте это целый день. Плюс можете еще целебные травы пить, как красный клевер, подорожник, зверобой, душица, пустырник, листья, значит, крапивы. Это как дополнение. это чай целебный. И таким образом, значит, вы постепенно будете восстанавливать свою энергетику, свою кровь. Лимфу, сосуды будете укреплять И постепенно, постепенно ваш организм будет восстанавливаться Больше доверяйте своему организму Больше прислушивайте, друзья И соблюдайте законы здоровья Это Бог их создал Вселенский закон О болезнях не говорите никому Это секрет ваш если вы будете жаловаться, ходить, бегать, вот, болезнь будет только увеличиваться. А если вы начинаете устранять главные причины, а все причины в крови, в лимфе, в сосудах, естественно, перестраивать надо ваше сознание, мозг на выздоровление, тогда будет все в порядке. Повторяю, это все уже испытанное. Естественно, хорошо делать манипуляции на желудке, абдоминальная коропрактика. Смотрите, там значит, система Александра Голова. Тоже здорово, пойдет вам на пользу. Если будет сильное обострение, то тогда сделайте через день клизмы из соды, из соли. У меня есть специальные ролики, Нужно ли нам делать клизмы, как делать клизмы, полезны ли они и так далее. Послушайте. На этом я хочу кончать, закончить нашу передачу. Вот, я очень вам благодарен, что вы пишете мне благодарственные значит, письма. Вот, смотрите мои ролики. Я очень вам еще раз повторяю. Поддерживайте меня и морально, и материально. Поэтому будем помогать друг другу взаимно. Всех вам благ, удачи и счастья.